как-то уютнее в ней ради самих себя. Вот в этом большая разница между тем хирургом, который увидев это не может отвернуться от, от этих факторов, и, к сожалению, той реакции, ну я не могу что сто процентов, но какая-то, так сказать, близкая к этому реакция, она здесь наблюдалась. Я и говорил, вы не врач, если вы видите, как у ребенка, который родился вот без этой головки, значит верцевой кости и благодаря вот этому воздействию в том числе наших же учеников так сказать стал опять нормальным мальчиком видно же что он бегает все прочее так сказать. Вот. вы не врач если это вас не интересует если вы кричите давайте давайте скорее всего это завершайте мне это не интересно какой бы после этого врач она даже слушать не хочет потому что у них все рушится это рушится нет вот надо методику сделать восстановление у них у всех Первозданного любопытства – совесть. – Совесть, да. – Первозданные утратили, они, они законсервировались. Они, вот как эти соки, они, наверное, не портятся, если не оставят, годами. Но ведь, Людмила Ивановна, ведь это, это так и есть, это же технология. Вы помните вот песню о Кудеяне, да? И там есть замечательные слова. И у разбойника лютого совесть Господь пробудил. Вот пробудить совесть это на самом деле действительно технология. И... У них есть совесть. Они просто заморожены. У них мозги заморожены. Вот они научились. Вот они пытались потом покрутить ему добавить, добавить, но все, всякую доходил. У них совесть. Нет, если, если принял, ну вот я предлагаю, значит, сейчас мы вот эту часть, я попрошу тогда Да, Петра Петровича заслушать, Саймона Кудрова заслушать. Если Людмила Ивановна хочет что-то сказать, Людмила Ивановна академик, она э, дважды лауреат государственной премии. На ее технологиях выстроен питерский завод «ЛАМО». Если вот Людмила Ивановна тоже не захочет не поделиться не своими не наблюдениями, не потому не что, что она тоже не первый год наблюдает этот процесс, приезжает, вот даже из Киева приехала ради того, чтобы вот здесь произошло. Саймон, вот я как говорил, из Америки. То есть люди вот здесь приехали из Казахстана. есть. Видите, все-таки такая география, для многих это как бы событие было настолько значимым, что они даже границы пересекали, чтобы посидеть. А для многих, кому надо было только вот на метро, там, за, за пятачок, извините, проехать куда-то, да, для них вот это оказалось не очень интересно. Вот, значит, если вы принимаете вот такой регламент, что мы сейчас послушаем, да, потом нам надо сделать резолюцию, потому что действительно, что бы там ни говорили, мы все равно были в сердце вот этой научной ортодоксии, Извините меня, если вы ученые из этого, так сказать, клана, но и, и, и я все равно говорю это, ну, потому что вот я так воспринимаю, вы можете не соглашаться. Это, это Согласен вы... только резолюцию, вы должны были уже ваши сотрудники подготовить, а мы ее должны только заслушать. Ну давайте кого-нибудь кого попросим тогда вот, в этот, вот сейчас наброски вот этой резолюции сделать. Есть такая штучка, да, которая называется генетический код, да? Погромче, Погромче. Вот, насколько я понял, у нас общее взаимоуважение, но тем не менее это очень приятно. Единомышленники, их пока мало. Основная масса медиков там осталась, это печально. Но тем не менее, дали все-таки слово, это очень важно. Это прорыв, это прорыв. Потому что раньше просто не хотели слушать. Так вот, я расскажу о том, что мы вот в последние вот, год сделали... После замороженного состояния, после возвращения нашего из Канады, из, из славного города Торонто, прошло уже без малого пять лет. Пять лет были посвящены тому, что мы пытались безуспешно соблазнить медиков, чтобы они как-то, так сказать, среагировали на нас. И тем не менее, благодаря тому, что я с Аркадьевым очень поездил по стране, и вот бывал в Нижнем Новгороде в частности, и выступал там по телевидению, Образовалась такая э, группа медиков, это Академия Медицинских Наук, э, Ниж Нижегородская Академия Медицинских Наук, СНИЛ. Есть И там значит, группа очень таких молодых, э, интересных э, медиков, которые сказали, обучите нас, а мы сделаем то, что вы делали в Канаде. Все. Я сказал, окей, ребята, только надо небольшой пустячок закупить лазер, потому что у меня нет личных денег они закупили лазер, который мы модифицировали, потому что в основе того квантового компьютера, которым мы пользовались для наших экспериментов, был лазер, но специальный такой, специальный лазер, который чувствует поляризацию. Вот когда фотоны зондируют биоструктуру, клетки живые или там препараты, то они поляризуются. Там две ортогональные моды, И вот нашей физике так вот, есть такой Лазер Александр Николаевич, он изобретатель этого лазера. И в далеком 1996 году я, видимо, по наитию, по информации, которая шла от Творца, значит, решил его попробовать в совершенно в другом ключе, в котором мы раньше не, не использовали. И случилось, в общем-то, для меня, по крайней мере, это было чудо. Поскольку он работал на поляризациях, а тогда меня давно уже интересовало, а почему же все-таки мы все состоим из оптически активных молекул в основном, в исключение минеральных компонентов, и ДНК, и РНК, и белки, то есть основные информационные биомакромолекулы, все они оптически активны. То есть они вообще плоскость поляризации света. Более того, они обладают способностью гихаичности, то есть они по-разному поглощают право-лево поляризованные света. на этом основана очень большие исследования по структуре хроматина и дисперсия оптического вращения. Вот моя первая диссертация была в значительной степени посвящена дисперсии оптического вращения. То есть оптическое вращение по разным длинноволн, которое меняется с максимальным катон-эффектом в области 260 нанометров. Вот такая кривая дисперсия оптического вращения оказывается описывается уравнениями определенными, уравнения Генга Моффета где есть параметры, альфа, бета, значит, коэффициенты, которые отображают количество альфа-спиралей, бета-структур и, и хаотических кубкообразных так сказать, структур в белках. То есть, понимаете, да? это меня навело на то, что, во-первых, я поставил перед собой вопрос, на который, в общем-то, ответа нет пока, а вот сейчас вроде бы появился а почему, собственно говоря, у нас L аминокислот, а не D. И почему это не рацемат? И вот отсюда все пошло. И поскольку лазер был способен был ловить, так сказать, динамику, то я начал думать в этом направлении, однажды мне пришло в голову, что надо сделать некую схему, так называемый резонатор Фабри Перо, который вы прекрасно знаете, да, то есть завернул пучок назад, короче говоря. И при этом, значит, я ввел туда препарат НК, поскольку он оптически активный. И получилось очень интересная вещь, которая сейчас лежит в основе всего того, что мы сделали. А что мы сделали? Мы передали генетическую информацию на расстояние. А точнее, генетико-метаболическую информацию мы передали на расстояние. В Торонто это мы сделали на расстоянии 20 километров. Сейчас вам расскажу эту предысторию этого эксперимента, а сейчас я вот такой небольшой э, экскурс э, в область физики этого процесса, который мы и обеспечили, э, фактически мы создали, если можно так сказать, квантовый биокомпьютер. Потому что тут лазер играет роль не просто лазер, который чувствует поляризацию, но он является фактически ядром биокомпьютера. То есть сделавший вот такую оптическую схему, когда вводите в лазерный пучок биообъект, ткань живую, или живую клетку, или экстракт, или еще что-либо, и заворачиваете пучок обратно вот, по схеме Фабриберон, то вы э, э, получаете модулированные по фотоны, причем мы использовали красный лазер, а если брать нутрофиолетовый, он будет на порядке мощнее, но мы до него не добрались, потому что он стоит примерно 20 тысяч евро, а этот красный лазер стоит примерно 2000 евро. Вот. и мы получаем фотоны модулированные, значит, поляризациям, то есть несущие генетическую, а точнее генетико-метаболическую информацию, потому что все метаболиты, повторяю, оптически активно. И их состояние структурно-функциональное отображает метаболический статус. И ДНК — это часть метаболизма, но ключевая, стратегическая. Поэтому мы считываем, так сказать, тотально, Всю информацию и переводим ее в поляризованные фотоны, а потом поляризованные фотоны в рамках теории локализованных фотонов превращаются в радиоволны. В радиоволнах вот эти поляризации векторов умуу значит, сохраняются и сохраняется между ними некая информационная связь. И вот такие радиоволны вот с такими хитро поляризованными векторами Уму-Пойтинга, причем не обязательно эти вектора под 90 градусов они могут даже параллельно, уже мы выходим на продольные волны, но я тут уже влезаю в область физики, поэтому я здесь заканчиваю эту часть физическую а перехожу к биологическому маленький теоретический экскурс, чтобы вам было понятно что мы сделали последний вот год есть такая вещь, которая называется генетический код Бели великолепное, блестящее достижение Уотсона Крика Крик создал триплетную модель генетического кода. Он очень скромно ее оценил как способ описания шифровки аминокислот в первичной структуре ДНК. Все, больше он ни на что не претендовал. Но это было мгновенно превращено, значит, делягами от науки. И, может быть, на первых этапах это было правильно, в бренд. И генетический код превратился в бренд. Теперь смотрите, значит, кратенько, почему я вам говорю в генетическом коде, потому что там есть одно противоречие, которое Крик, принцесс Крик, значит, назвал гипотезы. красиво звучит, все очень хорошо Но суть ее заключается в том, что вот те триплеты, которые кодируют кислоты, оказывается два кадонов в триплете на с белковой цепи, а третий не коррелирует, он является случайным. То есть он качается, или по-английски вабл качает. Значит, вот это вот ахиллесовая пята, которую он так изящно назвал ваблированием, этот вабляж фактически выводит на совершенно другие измерения генетического кодирования, и об этом предпочитают генетики не говорить, потому что это вводит совершенно в другие области знаний, которые сейчас пока либо недоступны, либо намеренно прикрываются. Потому что, как вот мы сейчас видим, фактически, если признать все, что делает Аркадий Науч и другие кудесники России, это выход совершенно другой медицины, медицину, на другую биологию, на, на, на другое. Это значит огромное перераспределение финансовых потоков. Это людям надо переучиваться. Это потеря зарплаты, и поэтому никто не хочет на это идти. Все, инертность такая, это никому не надо. А апеллировать к совести, когда карман пуст, это довольно сложное дело. Так вот, третий воблирующий нуклеотид. Что это дает? Вот взять каноническую таблицу генетического кода, то при ее простейшем анализе сразу же возникают вещи, которые впервые, в общем-то, подчеркнул некто Ульф Лагерквис в 1978 году. И он написал статью, которая, значит была так как-то а, завуалирована, и они, в общем-то, мало кто знает, на самом деле вот он увидел. Увидел, хотя это было очевидно, и сам Крик, Фаренсис Крик, создатель вот этой модели, вместе с Маршем Ниренбергом они эту модель создали, он это понимал, но спрятался за красивой, э, так сказать, красивым названием в гипотеза который говорит, да, третий нуклеотид качается, он может быть любым, а если любым, то тогда получаются вещи, которые совершенно явно видны при простейшем анализе таблицы генетического кода, который проделал Лагерквист. Он увидел, что дубли, вот эти знаковые дублеты, которые коррелируют в нуклеотиде с аминокислотами, могут быть одинаковыми, но при этом... Триплет кодирует разные аминокислоты. Эта ситуация называется амонимия. Но синонимия для генетического кода давно известна. То есть множество из акцепторных транспортных рынка, значит, много, много триплетов кодируют одну и ту же аминокислоту. Ничего страшного, это хорошо, это избыточность кодирования, это прекрасно. Но когда мы встречаемся с проблемой амонимии, амонимия автоматически следует из таблицы генетического кода, то это означает, что два одинаковых дублета кодируют разные блютислоты. Следовательно, рибосонный аппарат встречается с проблемой, которую он должен решить. Это то же самое, как вот классический пример с луком, о каком луке мы говорим. Лук, который едят, или лук, из которого стреляет, или это английское слово «лук», смотреть очень непонятно. Значит, в лингвистике эта проблема решается очень просто. Амоним вот с таким неоднозначной семантикой помещается в контекст. И тогда понятно, о каком луке идет речь. Оказывается, то же самое распространяется и на информационную РНК, которая кодирует белок. И когда рибосома сталкивается с амонимичным кодоном, точнее дублетом, она должна решить проблему. Какую амногислору аминокислоту выбрать? Там валин или лицин. От этого зависит. Будет ли белок аномально и вызовет какие-то патологические процессы в организме, или это будет нормальный белок. Так вот, оказывается, выбор аминокислоты зависит от контекста информационного рынка. Это выражается в том, что нуклеотиды, которые стоят на сотни и тысячи оснований до места включения аминокислоты в а-сайт рибосомы, определяет выбор аминокислоты, то есть далеко от стоящей нуклеотид вызывает, так сказать, э, вот, так, вот такой выбор. То есть это и есть контекстная ориентация. Что это означает? Это означает, что белоксинтезирующая система с основной фигурой рибосомы должна обладать квазимышлением. Я подчеркиваю квази, потому что не мышление на уровне головного мозга, Это мышление и сознание на уровне генетического аппарата, потому что Мышление и сознание — это фрактальная структура. Есть высшие формы мышления, которые свойственны коре головного мозга. Есть более низкие формы, а кора головного мозга не более, чем ткань, но обладающая высшими функционными потенциями. Вот эта фрактальность мышления, она распространяется, видимо, именно генетический код. И таким образом мы должны признать, что если мы видим контекстную ориентацию при синтезе белка, а синтез белков, белков – это один из ключевых моментов метаболизма, если мы видим такие контекстные ориентации, значит, мы автоматически должны признать, что э, биосинтезирующая система, генетическая пара в целом и клетка в целом обладает способностью мыслить, но ну, мыслить на своем уровне. <coughs> вот эта часть, которая выводит в генетику совершенно другие ареалы, ментальные, эта часть игнорируется, потому что это означает пересмотр, а, точнее, дополнение модели генетического кодирования. Эта модель не полна. Значит, мы должны признать, что та часть ДНК, которая кодирует белки, она является как бы текстовой, или текстовой. То есть белки — это тексты. Переотображение текстов ДНК, РНК, ДНК и белки потому что там то есть последствия нуклеотидов, соответствует последствия имени кислот. И если мы понимаем, что ДНК это текст, РНК – это текст, белки – это тоже текст. Но есть относительно примитивные тексты – это ферменты. Значит, основной набор генов у нас, примерно 30 тысяч генов – это в основном ферменты. Но есть масса белков и, соответственно, масса последовательности нуклеотидов ДНК которые не являются ферментами, и кодируются не ферменты, это прежде всего белки, которые синтезируются в коре головного мозга. Что это за белки? Почему белок, синтезирующий аппарат головного, коры головного мозга, обладает самой мощной системой синтеза белков, никому не понятно. Значит, мы предполагаем, я предполагаю, эту мысль я высказываю, вот сейчас третью книгу я практически закончил, что коррелятом мышления и сознания являются все-таки материальные структуры, несмотря на то, что они несут идеальное начало. То есть мы мыслим быстро синтезирующиеся последовательностью аминокислот, то есть белками, которые очень быстро синтезируются в головного мозге тогда, когда мы думаем. А если мы еще не успели синтезировать эти долги, то это называется подсознание или интуиция. И на бытием любой мысли является слово. Вначале было слово. И не только в начале, Оно есть и всегда будет. Значит, вот такой теоретический экскурс в сторону того, что генетический аппарат — это текстовая структура. И эта текстовая структура занимает 2% сейчас мы уходим на другую часть генетического кодирования. Значит, вся наша ДНК имеет 2% кодирующих последователей, которые кодируют белки. Ну и, и гены, которые кодируют ДНК, их меньше гораздо. И вот программа «Геном человека», значит, фактически продемонстрировала свою полную несостоятельность, когда были угроханы, так два десятка миллиардов долларов или даже больше, в итоге мы оказались в очень смешном положении. Генетики оказались в смешном положении, что гены кишечной палочки, которые обитают в нашем кишечнике, и гены человека практически идентичны. Дрозофила то же самое. Обезьяны то же самое, свиньи, ослы и так далее, и так далее. На рабочий набор генов, которые кодируют ферменты, одинаков. Тогда спрашивается, вот спросите любого генетика, он будет крутиться и вертеться. Значит. Так чем же мы генетически отличаемся от собственной ген... кишечной палочки? Буду говорить, что вот разные последовательности, включения этих программ, синтеза белков, вот они как так сказать, вот сказать, у разных видов по-разному, но это все отливорки. На самом деле это признание полной состоятельности этой программы, и генетика стала совершенно... Загнала сама себя в тупик. Значит, а спрашивается, хорошо, два процента, которые одинаковы фактически для всех видов живых существ на земном шаре. А 98%, которые считаются мусором, сейчас уже стыдливо читает и говорит, что это мусор. Да, это ДНК, так сказать, вот это 98% не мусор, она выполняет какие-то определенные функции, ну, например, структурирует вот эти вот самые два процента генов, чтобы они, так сказать, были как-то в пространстве, то есть отговор. Биосистемы не терпит ничего лишнего, она их выбрасывает. Ну, масса других вопросов, значит, почему вот это вот самая избыточная ДНК, мусорная ДНК, почему там происходит транспозиция, Я, кажется, гены могут прыгать по хромосомам, зачем, почему они сидятся на месте, они прыгают почему -то. Ну, прыгают они, в частности, вот, по очень простой причине, о которой мы говорим, если поменять контекстное окружение гена, он приобретет совершенно другой смысл. В частности, онкоген. Онкоген в норме выполняет нормальные функции, например, функции пролиферации клеток. Если он перепрыгнул с места на место, то у него совершенно другой смысл онкологический, он становится онкогеном. То же самое геном вируса СПИДа. Это большой кусок ДНК, он внедряется. Ревертазная копия, значит, ДНК-копия ревертазная входит в генетический аппарат наших клеток, лимфоциты, и сидит себе спокойно. И ничего не происходит. Вдруг в какой-то момент времени человек заболевает спидом. В чем дело? Почему она стала вдруг работать? Оказывается, идет транспозиция. Значит, генома вируса спид по хромосоме. Или возникают другие последования за счет вот этих самых транспозиций, которые справа-слева стоят. И совершенно другой контекст. И коса, слово коса, из невинного слова коса девичья, она превращается в косу смерти. Понимаете, вот вам простая аналогия. Или запятая. А, генетический код, а, еще как текстовая структура, обладает способностью пунктуации. Значит, запятую перенесли. Казнить нельзя, помимо. Ну, классический пример. Вот вам, ну, так сказать, то, что касается кратенько лингвистической части. Лингвистической части и которая имеет, кстати говоря, очень интересные последствия, когда ты разговариваешь с человеком, с животным, с растением, ты вводишь в него текстовую информацию, и ты его программируешь, потому что человеческая речь и последовательность в, в ДНК, если их проанализировать, методом хаотического граво представления и многим другими методами, сейчас это делается очень хорошо то оказывается, что человеческая речь – это квази-генетический материал. Поэтому любой политический деятель, любой хороший оратор, или отец, или мать, которая разговаривает с ребенком, идет программирование на уровне вот такого ментального геномика. Понимаете? Потому что и все, что написано, это является социо, социо хромосом Все книги, все чертежи, все идеи, которые записаны в тонных бумагах, начиная от клинописи, это социология. Значит, с этим мы, так сказать, немножечко разобрались. По этому поводу мы много чего написали. Теперь, 98% ДНК не кодирует. Бред, значит, кодирует. Вопрос, на каком уровне? Мы говорим, это совершенно другой уровень проблемы. Потому что ДНК в составе хроносом является жидким кристаллом, и последовательность нуклеотидов складывается в определенные кристаллические структуры с определенными топологиями. Эти топологии знаковые, в частности, галографические. Но это не отдельное клешнее ядро, а это к совокупность, континуум хромосом является элементами голограммы. И вообще голографический принцип управления в но он универсальный. Вот то, что кора головного мозга является голограммой, уже никто не спорит с работой габора, это уже известно. Великолепные, блестящие для работы «Физикал ревью» Рената были в 85 году. Э, Ширинская волновая голография коры главного мозга. Одна блестящая работа. Вторая в 87 году тоже «Физикал ревью». Называется Ширинская э, э, э, ионная волна в животных тканях. Где он увязал электроэнцефалографию с голографией. То есть память коры головного мозга, она голографическая. Это ассоциативная память. Вы можете... Оперативным путем, и так делают хирурги, удалять часть коры головного мозга, а память остается. Это как голограмма. Любой кусочек голограммы, не меньше, чем длина волны, дает целостный область. Но чем меньше голограмма, тем меньше разрешающие способности, тем более тусклый образ. Значит, голографическая память, которая обеспечивается вот такими решетками, жидкокристаллическими, Но для того, чтобы прочитать голограмму, нужен свет. Вопрос. Причем. Если у тебя а, множественная голограмма, записанная, на разных углах и так далее, на разных длинных волн, значит, ты должен обладать светом, который читает эти голограммы. Потому что каждая голограмма, то есть голограммы могут быть записаны разными длинными волнами, короче говоря. Значит, является ли наш хромосомный континуум лазером? Да, является. Значит, это еще предполагал Бурвич. В 1924 году теория биологического поля и так далее, за которую сталинскую премию получала, за которую выгнали в Германию, и там почему? Но ну, блестящее было предвидение, что значит, хромосомы, гены имеют волновой эквивалент. Понимаете, вся его теория биологического поля сводится к очень короткой фразе. Гены имеют, или хромосомы имеют волновой эквивалент. Так вот, этот волновой эквивалент как раз выражается в том, что, значит, хромосомный континуум является мультиплексной голограммой. И одновременно этот же, этот хромосомный континуум является системой излучения когерентных полей. Когерентных полей. Значит, это было довольно четко показано косвенным образом, правда, прицеп Попом, который в Германии живет, подорогается тоже астатизму. По тем же самым причинам, что я возвращаюсь к тексту, ипостасим генетического кодирования. Вопрос, кто читает эти генетические тексты? Что там есть, маленький человечек с линзой, который сидит и читает и понимает, да? Оказывается, в роли таких вот структур, которые являются квази-чтецами, выступает саметон. То есть уединенные волны который возбуждается например, за счет крутения колебаний и лебенка, и идет чтение. И при этом текст, при этом они свое поведение резко меняет в зависимости от того, какой текст им попался. Вот. значит, это все теоретическая подоплека того, что мы, в конце концов, сделали реально руками. Спросим, ну и что? Ну, а чем вы поможете в генетике, лечению людей, там, и так далее, и так далее. И какое то отношение имеет к регенерации органов, ткани. Да? То, что делают Петров, Лаипик, Гробовой. есть кореляты какие-то, вот они. Вот это реальные физические корреляты, которые мы описали с точки зрения физики и, мат и описали математически, потому что я всегда работал в среде очень сильных физиков и математиков. Вот это мне повезло. Я десять лет в фи Фиане не зря провел. Так вот, значит, 2000 год, 2000 год, семь лет назад, Значит, лазер наш, оказывается, вот способен как бы реагировать на а, те структуры, которые мы подставляем вот, в, в, в режиме, так сказать, обратного отражения, в режиме резонатора интерфермента фабри мы получаем излучение радиоулк, которые несут информацию об объекте, который вставлен, так сказать, в пучок лазера. И сразу же возникла идея. А нельзя ли проверить биологическую активность этих излучений? Как проверить? Ну, были эксперименты, которые предшествовали самому главному, что мы сделали в городе, в городе Торонто в частности. И это имеет прямое отношение к лечению рака, спида, туберкулеза и так далее, и так далее. Что мы сделали? Мы сделали простую вещь. Мы взяли, выделили ДНК из растения робидопсистальяна. И изученные растения были поперёк, геном сиквенирован, это растительный дрозофил, как он называют. Мы выделили в чистом виде препарат ДНК, ребята из университета, с которыми я учился вместе в аспирантуре. Значит, дали нам этот препарат. Что это значит препарат ДНК выделенный, да, в чистом виде? Это означает, что это поломанный генетический аппарат, потому что там нет ни белков, молекулы ДНК, деполиверизованы. Вот, то есть это испорченная информационная матрица, скажем так. Вот мы ее вставляем. Владимир лазерный пучок, читаем с неё информацию, точнее дезинформацию, и на расстоянии 7 километров это делается в Институте проблем управления Российской академии, там, где я проходил 8 лет, до Канады. Эта информация распространяется во все стороны, достигает в том числе и Института э, общей генетики, где работает э, значит, человек, с которым много лет, Абрамов Владимир Владимирович. Генетик, специалист в области генетики, как раз вот этого арбидопцистоляна, подаем на проростки этой же линии, строго этой линии арбидопцистоляна, и что мы видим? Что видит этот самый бедный э, Володя Абрамов? Он видит нечто, от чего, так сказать, э, что его приводит в шоковое состояние. Все проростки сто процентов смутировали, выскочили так называемые бренные летальные мутации, которые, так сказать, видны. Э, Четко фиксируется при морфогенезе и там, аномальные листья, аномальные шип, шипики там и так далее, так далее, так далее. Этих да, мутаций очень много. Он эти да, результаты просто спрятал и не показывал долгое время, когда он мне показал, ну, что получилось-то. Он говорит, да вот, вот так и так. И он говорит, боишься, меня просто выгонят из института, если это увидит. Фактически, что это, что это было? Это предтеча будущих лечений. Как вы подошли к теории огонь? Как вы стихуетесь? Я тоже занимаюсь зонтами и я никак не могу Я поругался, а он услышал. Вот он нас и да, неправильно сделал. Как не могу Я думаю, ну елки же палки. Я там даже стихами пошути. Когда человек мыслит, да, голова излучает, правильно, излучает. Да, электроэнцефалограммы, так сказать, все это давно меряется. И спиной, мы все обещали, все все, и руки получают, на этом основано, лазарь, так сказать, классический. Петр Петрович, <свят> помните, даже было такое там стихотворение, судьба затейница шалу не распорядилась так сама, всем глупым счастье от безумия, всем умным горе от ума. <свят> <свят> там была такая фраза, это, <свят> ну, ну, по поводу вот этой ситуации Ну, хотелось понять, ну, как же так, вот человек вот промыслил, да? Да. <свят> ну, так вот, очень, на, на, там, на, на, самом, на самом деле, понимаете, что мы возвращаемся опять таки к нашей модели? Значит, хромосомный континум, который является основной информационной фигурой фигуры всех клеток в том числе и коры головного мозга, излучает очень слабые электромагнитные поля в широчайшем диапазоне, в широчайшем. Это радиоволны это, от ультра от вся видимая область ультрафиолет и и бесконечно длинный милюми. Вот, пожалуйста, вам огромный пул. Значит, волновой информации причем там, э, повторяю, эти вот второму потинга могут вот так вот. То есть там способность кодировать гигантская, бесконечная. То есть эти вращения, каждое вращение как буква. Система вращений что дает вам будет? фразу. Предлож... Если вы...